Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим рыбные котлеты по-мексикански. Для этого нам понадобится фарш из белой рыбы, лук репчатый, чеснок, масло растительное, корица, гвоздика, тмин, хлеб черствый или сушеный, перец красный острый, кориандр, яйцо куриное, сок лимонный, соль. В блендере измельчаем лук и чеснок. Обжариваем нашу измельченную массу на растительном масле. Обжариваем примерно минуту. Далее добавляем гвоздику, корицу и тмин. Все перемешиваем. Перекладываем в отдельную миску. Также в измельчителе измельчаем черствый хлеб. Половину этих крошек добавляем в луковую смесь и перемешиваем. потку кориандра добавляем к хлебным крошкам для панировки. В фарш добавляем наш, наш лук с сухарями и с пряностями соль перец кориандр яйцо. лимонный сок и все хорошо перемешиваем из нашего фарша формируем котлетки обваливаем в сухарях На разогретом масле обжариваем с каждой стороны по 3-4 минуты наши котлеты. Вот у нас получились такие вот замечательные котлетки. Приятного аппетита!